Ночные съемки штаба уже становятся традиционными, жалко только, что повод не совсем позитивный. Не так давно власти наши городские столкнулись с небольшой проблемой. После крупных протестных акций, которые были и в нашем городе, оказалось, что при задержании мирных граждан у нас недостаточно в городе мест в спецприемнике. Поэтому наши руководители, видимо, посовещались и решили, что будут доставлять задержанных, а в спецприемники ближайшие, которые расположены в Ленобласти. Как говорят модные блогеры, мы в Луге. Это 130 километров от города, да, да, да, -да, -да. И мы приехали для того, чтобы встречать задержанных, которые сегодня выйдут в районе полночи. Минус 18, довольно прохладно. Но местные власти, как правило, видимо, не задумываются о том, как будут вот задержанные, которые только что вышли, добираться до города. Однако, вот мы видим вокруг много людей, которые приехали сюда в вечернее время, готовы вот так вот на улице стоять, ждать для того, чтобы наших героев доставить обратно домой в Санкт-Петербург. Но и мы решили присоединиться к таким людям и тоже оказались здесь. Я не понимаю, как можно вывести давайте людей давайте. за сто, сколько там... 30 километров от города, грубо говоря, да, его упускать их под ночь, ничего не ходит, транспорта нет, как доезжать, непонятно. То есть, ну, просто насрать. Очень много, во-первых, со второго числа были задержаны случайно, то есть на самом деле там люди шли по своим делам, возвращались с работы. На самом деле, очень много таких, там, я думаю, процентов 70 или больше, как бы, ну и все они говорят, что они пересмотрели свое мнение. Даже и те, которые были, скажем, аполитичны, относились к этому как-то со стороны. Теперь они подумают и, скажем так, наших наших <coughs> да. Кирилл, первым делом, что хочется съесть, выпить, посмотреть, послушать? Съесть хочется что-нибудь живое, типа мяса сочного, потому что еда была почти ну, сухой. Обычные пряники, там печенье. Это все очень сильно надоедает. Выпить какой-нибудь газировки, потому что одна вода тоже быстро надоедает. Вот. Посмотреть ну просто YouTube про всю ситуацию сейчас, что происходит. Потому что за три дня ну, ты вне информационного поля находишься и не, не знаешь, что происходит. Буквально минут 5-10 постояли. Огородили всю дорогу, проезжую часть, оказались мы в кольце и получилось так, что двое ОМОНовцы нас, ну точнее меня, одного задержали, подруга успела сбежать. Дальше, ну, запустили всех в автобус, ждали там, пока он наполнится, поехали в Купчино, ну, в сторону Купчина. Половину автобуса выпустили в одно отделение, половину, ну, точнее, нашу половину, вторую, отправили в другое отделение, 12 -е. вот и все, дальше в отделении оказались. В отделении в Купчино? Во Фрунзенском районе, 12-е отделение, пражденского Нас запустили, сидели, наверное, ждали, пока будет допрос. Все это проводится часов, наверное, 6. Но ну, это уже была ночь, и никто не спал. Ну, сидя, потому что не поспишь, свет везде включен. Вот По очереди в туалет отпускали. Давали поев сух, сух, в котором особо ничего и не было. Что на себя представлял? Доширак, хлебцы почти годовалой давности и паштет. Все, больше ничего. Это Потом. была единственная твоя еда за двое суток? Ну, да, за двое суток единственная была. Потом часа в три, в четыре отправили ну по очереди на допрос, составлять протоколы. Мы ждали часов Пять, шесть, пока закончится заседание до нас. Ну и потом начали каждого по одному запускать в кабинет суда, где оглашали приговор. Вот, после чего нас повели в маленький автобус в котором явно не было социальной дистанции, за которую нас, ну, за, за которую нам дали приговор. Вот. Нам до последнего говорили, что мы будем в Питере на Чернышевской, в отдел, ну не в отделении, а в, в изоляторе. И вот когда уже приехали ОМОНовцы и другие ребята из полиции, нам только тогда, в самый последний момент перед отъездом сказали, что мы едем в Лугу. Ну то есть нам не говорили вообще заранее, чтобы мы никак не предупреждали, наверное, не знаю. Вот за пару минут нам вот сказали, что мы в Лугу отправляемся. В Луге кроме нас тоже ни у кого не было. Там всего, по-моему, на 30 человек мест было отделение. Нас было, по-моему, 24, если я не ошибаюсь. Он каждый свою историю рассказывал, как он там оказался. Ну, что он будет делать после, конечно, всего этого происходящего, что было с нами. Ну и все остальное время мы больше, наверное, спали, потому что в двое суток мы си сидя как-то дремали, это не особо сном можно назвать. Вот. Многие просто спали от, ну, от завтрака до обеда и до ужина. Совершил участие в массовом одновременно пребывании граждан в общественном месте, привлекшее нарушение общественного порядка, а именно, ну и перечисляется дальше, со скольки до скольки и почему меня задержали. Вот. Из шести или семи страниц, в общем, неважно, там одно предложение про митинг, буквально из шести слов. Все остальное про ковид, про то, что мы не соблюдали дистанцию, что нас, ну вот якобы у них считается, что мероприятие в количестве около ста человек, это очень большая толпа, которая друг друга перезаразит. И поэтому о нас заботятся, и нас посадили, вот, чтобы мы больше не собирались. Я думаю, мы скорее всего, мы приближаемся к пути, как у Белоруссии было летом. Ну, я, я думаю, рано или поздно начнется то, что у них начиналось летом. То, что у них было прям, ну, чуть ли не до войны доходило, когда людей просто избивали на улицах. Вот. Ну этот режим, эта система уже, ну даже раньше молодежь особо выходила на митинги. Сейчас я замечаю, что больше и больше ну, старшее поколение приходит и тоже жалуется на зарплаты и на всю эту что происходит. Я думаю, что мы бы, наверное, сильно исхудали, если бы питались той едой, которую нам предоставляли в этом в изоляторе. Вот. Слава Богу, что нашлись добрые люди и принесли нам побольше вот запасов на несколько дней. Похожая ситуация, которая происходила в Москве, и там тоже в спецприемники людей отвозили в область, потому что в городе не хватало мест, и вот там условия были вот примерно такие. То есть это камера на 10, если не ошибаюсь, человек, а 8 коек, здесь 25 человек. Ну, туалет у нас такой угу. же был. Примерно так же, но чуть меньше у нас было. Угу. Постельное белье, конечно же, не предоставлено, я понял. Ну, да. как, как ты вот оцениваешь эту ситуацию? Ну, это, конечно жесть, что происходит, потому что столько народа загрести, и потом не находить место каждому, и не выделить... Ни... Ну, они, наверное, там тоже без еды, без воды сидели несколько часов. Без коек, сидя там вместе, ну вот, друг другом прижавшись, спать на полу, на, на собственных куртках, на полу, на который еще и холодный, типа, без отопления. Ну, это ужас, конечно, что сказать. В акциях, конечно, буду принимать участие, вот, ну, вот эта вся ситуация, то, что дают задерж... ну, арест, она наоборот увеличивает ненависть к всей этой ситуации. Ну и ты, я, наверное, приду и буду только уговаривать своих друзей, там родственников выходить, потому что это ну, не здорово, что у нас происходит сейчас в стране. Ну что же, вот такая политическая ситуация у нас на сегодняшний день. Если с вами тоже случилось задержание, и вам есть что рассказать, пожалуйста, пишите нам в социальных сетях, мы с вами обязательно свяжемся и придадим огласке этой истории, потому что вот то, что у нас происходит, это, конечно, все интересно, но в то же время очень сильно аморально. Здесь на магистрале прямиком с ленинградских дорог с вами сегодня работали Денис Кабаков, Дмитрий Гальцинов. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши социальные сети. Обязательно с вами свяжемся. Пока!